Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы прокомментируем одно из выступлений Андрея Кончаловского на его YouTube-канале о Путине и Медведеве. Итак, подписывайтесь на наш канал, мы начинаем. Очень интересное видео записал Андрей Кончаловский, но он уже неоднократно рассказывает, как плохо в России, и что в основном виноват народ, и народ не может никак понять за последние там, несколько сотен лет, никак не меняется. Вот с этим я совершенно не согласен, что наш народ никак не меняется. Я хочу вам напомнить причину возникновения ситуации, которая у нас в стране, да и в мире произошла. Была ночь Сварога, сознание закрыто было, и вы на нашем канале... Можете посмотреть. Этих исторических фактов, видимо, Андрей Кончаловский не знает. Несмотря на это, он приводит много-много статистики о том, что у нас смертность высокая. Смертность в России. За последние 20 лет в России вымерло более 7 миллионов русских. Мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу в несколько раз. И мы в Африке находимся. О том, что убыль населения на первом месте, это факт. И мы на нашем канале также об этом говорили. Но не с тем акцентом, который делает Кончаловский, что виноват народ, потому что народ наш русский молодой. Уважаемые друзья, нужно изучать историю. Вы посмотрите, например, на генеалогию Клёсова. Оказывается, наш народ самый старший. Наш с половиной тысячи лет назад был, потомками которого мы сегодняшние являемся, нет больше на земле других народов, столь а, отдаленного предка имеющего. Даже тот а, народ израильский, у него первый предок всего лишь тех живущих сегодня, которые мы наблюдаем и по мнению Клёсова, всего лишь тысячу лет назад был первый предок. Я убежден, России нужен лидер, который бы имел бы смелость Петра Великого, чтобы сказать людям слова, которых они давно не слышали. Это будет горькая правда. Ему грустно признаться, трудно, что Россия не может двигаться вперед, потому что не хочет понять, как далеко она отстала в своем цивилизационном развитии от Европы. И почему-то Андрей Кончаловский утверждает, что наш народ молодой, совершенно несмышленный, что он не живет по западным образцам, что Петра Первого надо сегодня бы вот железной рукой навел бы порядок. Уважаемый Андрей Кончеловский. Петр Первый разрушил основы морали и вводил вот ту грязь европейскую, разврат, распутство. Как же можно ссылаться на того правителя, который нравственно был совершенно низок и перед обществом, и перед э, страной, и перед миром. Но изучайте историю, кто он был, зачем он здесь был. Андрей Кончаловский утверждает, что нужно... Русскому народу жить по западным образцам. Что вот идеалом западного мироустройства является как раз для русского народа. Должен являться образ жизни. Уважаемый Андрей Кончаловский, да это безобразие полное. Не далее как два года назад, будучи в Германии, лично я со своим учителем наблюдали духовную деградацию немецкой нации. И экологическую катастрофу, которая у них есть. Наставили ветряков, убили землю, убили энергетику. А уж отношения между людьми, как раз в эпоху технократии, когда их загоняют вот, в рабство технократическое, одевая на них маски, не позволяя им вообще проявлять свою волю, и с этим соглашается общество западное. И вы считаете, что оно для нас должно быть образцом, идеалом. Тот технократический мир, который устроил Запад, и мы должны, русские, соответствовать этому технократическому обществу. Вы живете, видимо, на Западе, и вам нравится. Да ради Бога. Лично я живу, жил, родился здесь, вот где нахожусь. И мне эта родина моя нравится. И красота ее. И то, что Богами дано было нам Дух наш высокий. И то, что... Все изобретения практически русские сделали, мы на своем канале показывали великих изобретателей, двигающих прогресс, технический. Но это не прогресс человеческий. Прогресс человеческий заключается в его нравственном, идеологическом идея правит миром. Идея и духовный путь. А технократия только разрушает, то есть она тормозит. Придет технократия, которая насаждает сейчас в школах цифровую экономику, цифровизацию школы, роботизацию. В помощь людям. Да, это хорошо, видимо, освобождать человека от физического тяжелого труда. Но что взамен тогда придет? Школьники перестали думать. Андрей Курпатов об этом говорил. Цифровой аутизм. Родители уже те, которым 30-40 лет, также перестали думать и задумываются о том, что их ждет. Ну да, видимо, служивый человек, о котором а, говорил Ковальчук, уже готовый служивый человек, которому приказы отдает, и он тупо выполняет те работы, которые нужны господам. Видимо, об этом говорит Андрей Кончаловский в своих выступлениях. А что показывают по телевидению у нас, по центральным каналам, Первый, там, Россия, НТВ и прочие каналы, все одно и то же все одно и то же насаждение какого-то образа мыслей, жизни. Вспомните э, передачу канала э, «60 минут со Скобеевой», где я присутствовал и где пытался донести научно обоснованную точку зрения. И многие комментарии к этому видео, которое мы выпустили, объясняя суть данной передачи, в которой я участвовал, что присутствуют шулеры, обманщики, которые... Не знают ни темы, не являются ни специалистами, как они могут донести до людей истину. Хочу прокомментировать высказывание Андрея Кончаловского, что Запад является примером для нас. Уважаемый Андрей, какой пример может быть, когда Запад ограбил Африку? Когда Запад ограбил Индию, когда он грабил Китай, сегодня ситуация меняется. И вот эта прекрасная жизнь, которую устроила себя Западная Европа или Американский континент, имея в виду Соединенные Штаты, когда они практически половину, добываемого прибавочного продукта используют на свое потребление. А Европа за счет вывоза гадости всякой, в нашей страну ядерные отходы, в Индию мусор весь сплавляют, загадили другие страны и континенты, считая, что у них чисто. Да не чисто. Чисто бывает там, где не мусорят. И вот эта эпоха потребления, надеюсь, что подходит к концу, и не те... Посылы, которые дает Андрей Кончаловский, дабы нам брать пример с Европы или с американцев. Наверное, есть хорошие люди, и американцев, и европейцев. И мы против той технократической цивилизации, которую нам навязывают. Она нужна, но она должна быть в меру. Принцип необходимости и достаточности, о которой говорил Борис Константинович Радников, нужно пользоваться теми благами цифровой экономики, роботизации, дабы освободиться от тяжелого физического труда и заниматься творческим, облагораживая нашу страну, наш быт, налаживая отношения, добрососедства с другими странами и, самое главное, между собой. Еще прокомментирую то высказывание Андрея Кончаловского, что нам нужно равняться на Европу. А вы посмотрите, что происходит в Европе. Одни гомосексуалисты на телевидении, Евровидение, кто там выступает. Дани Милохин, равняясь на запад, а тиктокер. Вообще никаких нравственных ориентиров, не придерживающихся. Его делают лицом. Это вы хотите, чтобы мы на это равнялись? А где примеры, на которые надо равняться? Вы покажите. Да я думаю, что и Андрея Кончаловского есть хорошие связи. Но давайте вы не просто говорите, пригласите тех людей, которым вы зададите вопросы. А куда вы нас ведете? Что делать-то надо? в эту технократическую эпоху, что делать со школой, что делать с экономикой, и то экономика, что делать с душами людскими, как их воспитывать и куда вести? Мы не молодой народ, уважаемый Андрей Кончаловский, мы народ духа, носитель нашей цивилизации. Уважаемый Андрей, я бы хотел обратить ваше внимание на нашу великую историю и не только Романовскую, но до Романовскую. О великих людях, о великих свершениях, о которых практически в нашем кинематографе ничего не сказано. У нас засилие американского сюжета, у нас засилие той демократии, у нас засилие толерантности. Но давайте покажем альтернативную историю, которая очень подробно, очень убедительно говорит о том великом наследии, которое у нас было, о тех великих примерах, как раз те великие примеры, которые будут противостоять той технократической цивилизации, тех великих духах, не просто последние 100, 200, 300 лет, а которые ранее были. Давайте покопаемся в истории о великих свершениях, о битве при Молдях, например. Снимите фильм. Это исторический фильм о героизме нашего народа, который не позволил, извините, захватить нашу территорию. А нужно все-таки более глубоко изучать нашу историческую традицию, которая заложена в староверии, в старобрячестве. И тогда мы, видимо, найдем тех героев, на которых надо равняться. И, видимо проснутся те герои, которые поведут нашу страну вперед. На этом разрешите спроститься. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.